Здравствуйте, друзья. Сегодня на канале у нас отзыв партнера из Чебоксар. До того мы публиковали уже подобие отзывы, но это был просто телефонный разговор Александра с Желенковым. Сегодня Александр обстоятельно расскажет, как он познакомился с этой франшизой, как он ее купил и почему пришел к желанию расторгнуть этот договор и как происходило расторжение. Добрый вечер, Александр. Да, здравствуйте, Владимир. Очень рад вас видеть. Вот а, наконец-то пришла моя очередь а, записать видеоотзыв а, про франшизу рекламы на кнопке. А, я очень рад, что мне достоилась такая честь, потому что а, я считаю, что мы а, первые из пяти, там или из двух, или из трех, кто начал этот крестовый поход во главе с вами. Вот. Прежде чем что-то начать рассказывать, я хочу передать привет э, Евгению и Харитону и Ане. Хочу сказать, что я уверен, что очень скоро мы с вами увидимся вот, и посмотрим друг другу в глаза. А теперь давайте, Владимир, вопросы. Вы являлись партнером ООО «Бизнес Медиа», активно торгующей своей франшизой «Реклама на кнопке лифта». Как, расскажите, пожалуйста, все начиналось, как вы узнали об этой франшизе и как долго вели переговоры о ее покупке? Так, как все начиналось? Узнал я об этой франшизе через портал «Бибос». с ними, сразу перейду к тому, где я споткнулся. Споткнулся я на так называемой акции, которая имела временный характер. Вот. То есть там необходимо было, там например, до 31 августа оплатить паушальный взнос, и вы получали бы, там, например, в два раза больше конструкции чем входит в стандартный пакет. Через эту акцию, уверен, куплено 99% чудо-франшизы «Реклама на кнопке. Сам покупал с большой скидкой, как тогда думал. Но споткнулся, в отличие от Александра, на другом. А именно на нагнетание несуществующего спроса на данную франшизу со стороны моих сограждан. Инна Магульцева, менеджер, продававший мне эту франшизу, уверяла, что наряду со мной интересуются и другие желающие, и что она не может мне гарантировать приобретение франшизы, если я не потороплюсь. Тут она мне рассказала о том, как в Сыктывкаре некий предприниматель остался без покупки, так как слишком долго раздумывал. Что мне оставалось сделать? Ноги в руки и закидывать деньги на карту, чтобы тут же перевести их жене Желенкова за обучение. Просто говорят, меня подкупила. Вот. И времени для того, чтобы, собственно говоря, потрогать продукт, вот, примерить его, у меня не было. Вот. А, также меня очень а, впечатлил семинар, который был проведен а, бизнес-медиа. А, в семинаре у нас участвовал а, очень известный партнер, о котором... Я не удивлюсь, что знаем только мы с вами. Вот Это партнер из города Химки. Вот, он нам там э, как мэтр бизнеса на этом семинаре, не я имею в виду, и другим участникам, рассказывал о том, каких выдающихся результатов он добился в кратчайшие сроки, об его уникальном опыте ведения переговоров с управляющими компаниями, вот, о его положительном опыте в переговорах с федеральными рекламодателями. Вот. То есть посмотрел на этого человека, говорил он достаточно убедительно. Вот. И это тоже сыграло такую серьезную роль в принятии решения о приобретении этой горе-франшизы. Сразу хочу вставить небольшую ремарку. Господин Казарян, по-моему, он... Маркарян. Два... Маркарян, да, Маркарян. Он спустя два месяца эту франшизу то ли продал, то ли начал продавать, вот, и куда-то исчез. Но это то, что я знаю. Да. Вот Владимир мне в предыдущих беседах подсказывал, что никаких выдающихся успехов у него нету. Продавать, собственно говоря, нечего. Речь идет об Андрее Маркаряне. Сейчас этого видео, как и подавляющего большинства видео тех времен, в сети нет. Почему-то бизнес-медиа решила удалить их. Я помню, как Андрей рассказывал о том, что у него размещено, боюсь ошибиться, в районе 700 конструкций, и что существует договоренность еще чуть ли не на тысячу с крупнейшей УК города, договор с которой подписан. Моя беда в том, что... Увидел запись этого вебинара я после того, как пообщался с Андреем вживую. А вживую он предлагал мне купить у него бизнес. И когда дошло до деталей, то выяснилось, что никаких договоров, сука, у него нет. Что есть единственный договор с мелким ТСЖ. На, внимание, 200 рублей с кнопки. И что установлено у него порядка полутора сотен конструкций. И конструкции эти, скажу я вам, были жутко похабного вида, с отверстием почти во всю ширину экрана, с подложенными картонками под этот экран и так далее. Заключили мы договор, и так получилось, что полушальный взнос я заплатил, и мне пришли тестовые конструкции. На момент прихода ко мне тестовых конструкций у меня уже были договоренности с управляющими компаниями, потому что я с ними там в силу другого бизнеса общаюсь. Вот. И когда они пришли, я решил выехать на место и посмотреть, как это работает. То есть, я там взял где-то здесь, ну, сначала в одном лифте я примерил, то, что я увидел, мне не понравилось. Потом в другом, потом в третьем, потом в четвертом. Вот. И большинство лифтов, они э, образно имеют плоское основание, плоское. Если вы эту конструкцию туда приделаете, то поликарбонат, он будет тупо болтаться, вот, что управляющим компаниям просто не понравилось, а жителям, я думаю, что это бы крайне не понравилось, потому что, ну, женщины могут поцарапать руки, там маникюр, дети могут там зацепиться. Это вряд ли кому-нибудь доставило бы удовольствие. Вот. Я начал активно, так как я еще работать не начал, в принципе, по большому счету. У меня еще договор не зарегистрирован. Я просто заплатил повышение взнос. Я начал активно работать в том направлении, что, ребят, ну, ту конструкцию, которую вы выслали, она не жизнеспособна просто. Вот. У вас есть что-то другое. А, мне сказали, что вот у нас есть мастер-партнер из города Хиньки. Ну, тот как раз, который вам до этого рассказывал. Вот. Вот позвоните к нему, он нам все объяснит, как надо делать. Вот. Ну, звоню я этому мастер-партнеру, вот, и он мне так говорит, что, слушай, а тебя разве не предупреждали, что, чтобы нормально все работало, нужно отверстие сделать больше. То есть, отверстие вот такое, например, но тебе надо делать вот такое вот отверстие. Вот. Для того, чтобы ни у кого ничего не застревало, и все, чтобы нормально работало. И подложить картон. Я удивлен. Подложить картонку, да, это вот очень важно, подложить картонку. Позвонил в бизнес-медиа и сказал им, ребят, ну, давайте делать бизнес хорошо, вот, ну, не так теплят. Вот. Они мне сказали, вот у нас, знаете, у нас есть революционная разработка. Это плоская конструкция, которая подходит к лифтам с плоским основанием. Вот мы ее как бы разрабатывали, но в серию не запустили еще. Я говорю, ну ладно, высылайте, я посмотрю. Может, я тебя буду первопроходцем каким-то. То есть я даже на тот момент не потерял еще, так сказать, веру в то, что я смогу с этой траншизой деньги зарабатывать. Что было дальше? Дальше они мне присылают эту тестовую конструкцию. Ну, на самом деле, это полная пуфо. Вот. Оно действительно может там плотнее прилегать к основанию вот, этой поверхности, но вы просто банально не поменяете э, рекламную поверхность, э, я имею в виду. То, что вы будете продавать рекламодателям, вы вот эту вот штуку не поменяете никоим образом, если вы будете использовать революционную разработку компании рекламы на кнопки. Кстати, наверное, никто, кроме меня, эту улице может работать и не видел. Вот. что было дальше, я, рассчитывая на то, что все-таки, ну, я имею дело с серьезными людьми, я начал диалог на тему того, что, ну, ребят, я буквально там пять дней назад, там или бы неделю назад, заплатил вам деньги. Продукт, с которым вы мне предлагаете работать, он ну, не устроит ни меня, ни управляющей компании, и тем более людей, которые будут проживать там, где эти конструкции установлены. Вот. Я им я сказал, что я бы хотел там определенной комиссии, которую они тратят на регистрацию договоров там, всяких патентных ведомствах или еще где-то. Я им сказал, что вот, вот эту комиссию вычтите, пожалуйста, остальные деньги, если это возможно, верните. Вот. то есть Хочу подчеркнуть, что работать мы не начали. Договор еще зарегистрирован не был. Вот. Ну, тот разговор, который у меня был с Евгением, вы можете услышать, если его поищете там, на канале Владимира. Вот. Он очень такой забавный, интересный. Если вы когда-нибудь попадали на мошенников, ну, очень частое мошенничество такое, что вы людям отправляете деньги, например, за колесные диски, а люди потом пропадают. Либо они берут трубку, какое-то время с вами разговаривают, а потом исчезают. Вот интонация и манера поведения, э, все было примерно такое же. То есть мне сразу дали понять, что молодой человек, деньги вам возвращать никто не будет, вы работать не хотите, вот. и в общем, идите лесом, скажем так. Все мои доводы относительно того, что мне дали неправильные вводные данные относительно франшизы, на основе неправильных данных я принял неправильное решение. Все эти доводы никем не были восприняты должным образом. Все, скажем так, вся риторика сводилась к тому, что вы не хотите работать, вы просто лентяй, вот, поэтому мы вам деньги защитить не будем. Вот. Там есть такой важный момент в наших переговорах. Это экспертиза, которую компания «Бизнес-Медиа» приложила к судебному разбирательству в Ульяновске. Вот. Там в этой экспертизе указано, что максимальный допуск между, площадью, точнее, между поверхностью лифта и поликарбонатом должно быть не больше 2 мм. Вот этот документ. Составитель его побеспокоился о том, чтобы по всей площади соприкосновения со стеной конструкция не отлегала от нее более чем на 2 мм. А вот продавцы этой конструкции не побеспокоились о том, чтобы донести эту информацию до покупателя. И если в новостройках в большинстве случаев параметр этот и соблюдается, то в домах старше 10 лет соблюдается лишь половине случаев. А именно из этих домов и состоит жилой фонд городов на 80%. И именно они и предоставляют возможность заработка с помощью этой франшизы. И допуск плоскостности, способный отвечать требованиям этого документа, должен быть выражен в сантиметрах, чтобы размещать данные конструкции в этих домах. Думаю, все франчайзи помнят лайфхаки от Дмитрия из Екатеринбурга. Сам я весь инструмент, кейсы под него, жилетку с надписью несуществующей организации сервис-лифт» закупал по его вебинару. Так вот, в числе прочего, Дмитрий рекомендовал иметь при себе множество шайб толщиной от 1 до нескольких миллиметров, чтобы подкладывать их под углы конструкции на неровных стенах. И запись вебинара этого была на официальном ресурсе «Бизнес-медиа», имеющего на руках документ о допустимых двух миллиметрах. Просьба к франчайзе, сохранившему этот вебинар на память, поделиться им со мной, дабы мне было проще доказывать мошенническую составляющую в действиях Харитоновой и Желенкова. Вот, а что ж там говорить о лифтах, в которых ну, надо подкладывать картонку? Скажу только одну вещь, такую забавную, что бизнес-медиа не просто кинула нас на паушальные... Ну, точнее, они нас кинули на 400 тысяч... Вот. Они нам еще даже 300 конструкций, которые в рамках акции они должны были поставить, они нам не поставили. Вот. Потому что в суде они заявили, что э, в те 5 килограмм э, посылки, которые они отправили, тестовые конструкции, они э, отправили все 300 конструкций. Я думаю, что нужно было э, предс представлять э, суду, образец этой конструкции. Нет, а, на, на самом деле нужно было просто заявлять экспертизу. Честно говоря, я вам объяснил, у нас было не очень просто много времени заниматься этим вопросом. Тогда был напряженный период по, по основному бизнесу. Здесь Александр наглядно показывает, на что делают расчет дельцы вроде Жилинковой и Харитоновой. Да, всем нам постоянно не хватает времени, чтобы попытаться вернуть полученные от нас путем введения в заблуждение деньги. Так поступило подавляющее большинство из более полусотни человек, вышедших с большими потерями из команды успешных франчайзи. А затем, когда все-таки появляются люди, готовые пожертвовать некоторым своим временем ради того, чтобы призвать к ответу сомнительного дельца, они просто ликвидируют очередную ООШКУ. У Житкова таких в его-то молодые годы уже несколько. И судя по происходящему, на подходе очередная. Но наш канал хочет заверить Евгения, что будет пристально наблюдать за его деятельностью и в качестве учредителя следующего ООО. Так что проще начать урегулирование конфликтов с обманутыми франчайзи, нежели надеяться, что новые подлоги никто не заметит. А? Агнесса, Ивановна? Хотя даже с точки зрения финансов, у нас там те же самые юристы там отняли в общей сложности где-то, наверное, 1060 ну, тысяч шестьдесят 70 Проверяли ли вы информацию, полученную от сотрудников бизнес-медиа, на сторонних ресурсах вот, во время продажи этого бизнеса, этой франшизы? Появлялись ли на этих ресурсах отзывы а, негативные, либо информация о проблемах, расторжениях договоров? Скал я отрицательные отрицательный отзыв, отзывов отрицательных не нашел. Была, правда, одна сказка про Партнера из Нижнего Новгорода, Вот, я вам принц Клин его скидывал, его зовут, по-моему, Евгений. Поправлю, партнера звали Михаилу. В нашей таблице, к которой я привык обращаться во всех случаях, касаемых перепроверки информации, поступившей от Хейли Же, есть такая запись от 04.06.2015 о том, что право использования патента на территории Нижнего Новгорода передано по Попову Михаилу Валерьевичу. Менее чем через два года, как и подавляющее большинство франчайзи, Михаил Валерьевич расторг договор с бизнес-медиа. Что интересно, то он отказался от курицы, несущей золотые яйца. Ведь если верить данным с сайта франшизы.ру, то благодаря неусыпной материнской поддержке Анни Харитоновой он заключил договора почти со всеми ука города на размещении 3000 конструкций. А это, обращаясь к скриншоту из коллекции другого партнера бизнес-медиа переваливает за 2 миллиона заработка в месяц не правда ли маловероятно чтобы человек отказался от такого бизнеса тем не менее данные таблицы неумолимы 15 мая 2017 года договор между ним и бизнес медиа был расторгнут сам ли он пошел на этот шаг имея такие радужные перспективы как описано на страницах франшизы ru или же х довела его до банкротства как поступало с другими партнерами мы попробуем выяснить у самого Михаила и рассказать вам в последующих выпусках. И я дозвонился до него, и Михаил рассказал мне многое, что интересного, и главное, что среди этого интересного было что-то новое. У каждого из нас, рассказывающего о своих отношениях с бизнес-медиа, есть какие-то маленькие штришки, нюансы, подчеркивающие низость души Ани, и неразборчивость ее в методах продвижение своего продукта меня она хотела обвинить в тяжком уголовном преступлении александр из Чебоксар рассказал как наряду с четырьмя сотнями тысячами рублей за пушальный взнос аня нагрела его на 300 недопоставленных конструкций и михаил рассказал мне историю о том как аня хотела кинуть его на 150 тысяч но это в следующем выпуске. Как говорится, не переключайтесь. Я, кстати, сейчас посмотрел на дату заключения вами договора с бизнес-медиа. 9 человек уже расторгло договор. То есть, если бы кто-то занимался вот поиском этой информации, обнародованием, вы бы уже не попали. Я согласен, но видите, они, на самом деле, они молодцы в том, что они хорошо отработали там, технологию продажи. То есть они прям тебя бомбят хорошими отзывами, они тебе дают контакты а мастер-партнеров, да, которые потом превращаются э, в ломастер партнеров которые продают бизнес и все остальное. Да. То есть такие персонажи есть. Э, я не исключаю на самом деле того, что кто-то может успешно работать с бизнес-медиа. Я, я, я даже допускаю, что Такие персонажи имеют места быть, вот. и, может быть, есть какие-то города, где это пошло. Вот. Вопрос-то, на самом деле, в другом, что ну, преднамеренно искажается информация относительно количества партнеров, относительно успешности партнеров, относительно э, федеральных рекламодателей. Вот. Вот, кстати, после нас я так понимаю, что кто-то тоже еще купил эту чудо франшизу, и вот они я видел пару конструкций, которые висят на лифтах. Вот уже там пять месяцев висит социальная реклама. Вот, она еще будет, еще пять месяцев там будет висеть. Вот, ребята будут слушать сказки про федеральных партнеров и платить роялити. Нет, нет, он там, насколько я понял, он там говорил, что вы скажите, как вы ее себе представляете, там предоставьте нам вводные данные, там чертежи, и мы под вас сделаем, закажем эту конструкцию. Вот так вот мне показалось. Да, на самом деле так, я просто немножко перепутал, потому что потом они нам отправили письмо о том, что вы можете сами делать конструкции. Ну, это они, скажем так, готовились к судебным тяжбам, то есть защищали там свою задницу от определенных вопросов. Меня очень поражает тот момент, что, во-первых, эта франшиза, она на всех сайтах по франшизам, вот, и она входит в какой-то топ-100 каталог. Вот мне интересно, люди, которые составляют этот топ-100 каталог, они, ну, я так понимаю, что они просто за деньги отрабатывают какой-то там номер, потому что ну, элементарный анализ показал бы, что тем более сейчас, тем более сейчас, когда есть море информации уже про эту франшизу, элементарный анализ показал бы, что это аферисты, а не честные бизнесмены. Да, я обращался на несколько порталов, на BBOS, на franchise.ru, на FrenchBook и еще куда-то. И люди э, отвечали, отвечали с неохотой, говорили, что мы разберемся. И по всему видно, что разбирательства их, они так и идут, аренда у них так и продолжается, деньги они так и получают. И вот, к сожалению, пока такая ситуация с площадками, рекламирующими эту франшизу. Планируете ли вы пытаться вернуть свои деньги или подобное большинству ушедших от Харитонова и Жиренкова партнеров, примите эту утрату как финансовые риски, отнеся их в соответствующую статью расхода вашего предприятия, и постараетесь там, отмежеваться от этих неприятных воспоминаний? Ну, как вам сказать? Ну, если бы я вас не нашел на просторах интернета, точнее, вы меня нашли. Я бы на самом деле я эти деньги уже похоронил. Цель, которую я преследую, записываю вот этот видеоролик, она больше не материальная, она больше, как вам сказать, носит область нематериального чего-то. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами добились справедливости, вот, наказали этих мошенников и обманщиков, ну, само собой, наказали в рамках закона. Вот, чтобы они не говорили про то, что им то угрожает. Вот. А, ну, если у нас каким-то образом получится наши деньги вернуть, ну, могу сказать точно всем, всем э, потерпевшим, э, что деньги у нас с вами получится вернуть только в рамках уголовного Вот, Опять же, э, если количество заявлений о мошенничестве прокуратуре там в МВД Курска наберет какой-то критический характер, то на это могут обратить внимание. Ну, на самом деле, нам бы от них толку никакого бы не было. Я сразу им сказал, что я не собираюсь работать по, по такой схеме, когда мои деньги берут фактически заложники, а я себя чувствую каким-то этим ну, крепостным, что я должен их отрабатывать, я готов был работать на приоритетных началах в рамках какого-то партнерства, когда меня там расценивают как какого-то болванчика, который должен свои деньги отрабатывать. А, должен... Там, конечно, было со стороны Желенкова верхом наглости сказать, что «Александр, ну а что вы хотите? Вы 400 тысяч отдали, ну так отрабатывайте, что сидеть-то?» Я... Я сомневаюсь, конечно, что он мог бы мне это все сказать тет-а-тет, -а -тет, но вот по телефону он очень смелый парень.